Этой ночью киевские силовики нанесли артиллерийские удары по Докучаевску Донецкой области. Сообщается об одном погибшем и нескольких раненых. Новым атакам подвергся и Донецк. В результате обстрела Ясиноватского района погиб мирный житель. Артиллерийские залпы сложны в окрестностях Горловки и Донецкого аэропорта. Подробнее Алексей Платонов. Очередной бой в Донбассе начинается уже засветло. Сначала слышны звуки обстрела со стороны силовиков, Ополченцы вынуждены отвечать. Под прицелом украинской армии снова окраенные районы Донецка и близлежащие села. вооруженными силами ДНР в течение суток отмечается резкое увеличение интенсивности обстрелов населенных пунктов и позиций армии ДНР со стороны вооруженных сил Украины. Потери среди лишь состава вооруженных сил составило трое раненых среди мирного населения. Две женщины получили ранения. 32 года и 56 лет. Всего Минобороны ДНР зафиксировало более 80 нарушений режима прекращения огня. В Куйбышевском районе Донецка в жилые кварталы попали запрещенные международными конвенциями зажигательные снаряды. Обстреляны также блокпосты ополчения на подходах к городу. Кадры, полученные из камеры сбитого беспилотника ВСУ, очень напоминают то, что показывали во время операции армии США в Ираке и Афганистане. Видимо, украинское командование тоже требует наглядных отчетов. Никаких расследований, преступлений, серьезных, совершенных в контексте карательной операции, которая так застенчиво называется антитеррористической по-прежнему, не проводится. Встрелы продолжаются, грубые нарушения минских договоренностей, и гибнут мирные люди по-прежнему, к сожалению в том числе дети. Безнаказанность — это мощнейший тормоз на пути национального примирения на Украине.